привет меня зовут Лилия Донского, и сегодня я расскажу как получить в подарок вот такую чудесную тушь с двойным эффектом тушь с хитринкой тушь от oriflame и у нее двойной эффект смотрите первый эффект когда я достаю кисточку из верхнего колпачка и такая кисточка позволит сделать длину разделения а кто хочет больше объема, погружаем кисточку обратно, откручиваем второй колпачок и получаем объем, объем глубину и изгиб. А можно все совмещать. И сейчас я вам покажу, как этот тушь работает на глазках, а потом расскажу, как же ее получить абсолютно бесплатно в подарок от oriflame. Итак я начну. С объема достала густую кисточку буду показывать на один глаз пример и начинаю аккуратно прокрашивать реснички по направлению их роста далее достаю теперь через верхний колпачок разделяю и удлиняю не давая высохнуть снова достаю объем и прокладываю еще один слой и делаю еще раз Тонкую кисточку и все разделяю: довожу до идеала. И конечно, рекомендуется накрасить нижние реснички. Это я сделаю чуть позже. Видно разницу, где нет туши и где есть тушь, на 60% процентов увеличивается объем и длина Итак, как же получить этот тушь подарок нужно стать новичком в каталоге номер 2 до 13 февраля то есть вы регистрируетесь в команду oriflame размещаете заказ всего на 50 баллов 50 баллов это примерно две с половиной три тысячи рублей заказ и эту тушь вам вкладывают сразу же в первый заказ в подарок абсолютно бесплатно. Если вы решили присоединиться к команде Арифлейм, напишите мне, и я вам помогу оформить дисконт и расскажу с чего начать, какие ваши первые шаги. Добро пожаловать!